Сегодня тема, как избежать мошенников, всех мастей, которые, к сожалению, активизируются в сложные времена. Это действительно так. Период праздников и кризиса – это самая благодатная почва для мошенников, потому что люди находятся в, ну, в сильном стрессе, и проще их обмануть. А в период праздников, наоборот, они не ожидают подвоха. Кто я такая? Меня зовут Феоктистова Елена, у меня опыт работы в консалтинге по юридическим и финансовым вопросам 17 лет. По состоянию на 31 марта я занимаю первое место в рейтинге консультантов-методистов проекта «Ваши финансы», который поддерживается Министерством финансов России автор книги «И «Инвестиции без риска», которая за полтора месяца стала бестселлером. И вот сейчас я жду, когда новая свежая партия прибудет. К сожалению, оказалась она в заложниках из-за карантина. Но скоро уже она появится у меня в руках и на прилавках магазинов. За 2020 год было проведено, то есть это с начала января по сегодняшний момент, было проведено более 89 просветительских мероприятий по финансовой грамотности, и более 13 миллионов слушателей только за 2020 год. В 2019 году мне был вручен золотой грейд от Минфина России за популяризацию финансовой грамотности в стране. Если вы хотите пообщаться со мной лично, задать какой-то вопрос, что-то уточнить из полученных семинаров антикризисных, которые были, то вы можете их написать, свои вопросы задать в Инстаграме, елена, нижнее подчеркивание, финкульт, или в ВКонтакте в группе ком/Финкульт. Никогда правильно не читала это обозначение, всегда ошибалась. Сегодня о чем мы будем с вами разговаривать? Конечно же, мы обсудим примеры мошенничества. Я расскажу, какие мошенничества бывают с банковскими картами, с банкоматами с, в рамках сделок купли-продажи, аренды в инвестициях. То есть такой широкий спектр, и слайд будет один, и мы на нем подольше задержимся. Критерии надежности компании или как вывести мошенника на чистую воду. То есть, несмотря на то, что мы сталкиваемся с мошенничеством и в отношении физических лиц, но также и юридические лица создаются, и чтобы не отдать свои деньги непорядочным организациям, мы это тоже обсудим. Ну и что делать, если вас обманули, куда обращаться, какое заявление написать и другие правовые шаги, это тоже все обсудим. Итак, начнем. Мошенничество с банковскими картами и банкоматами, скиминг, фишинг, социальная инженерия и бесконтактные системы оплаты. Сразу начну с того, что скимингом называется способ, где используется так называемый скиммер, то есть считывающие устройство с данными с карты. Обычно их прикрепляют к банкоматам, и вы, когда заносите свою банковскую карту к банкомату, где прикреплен вот этот скиммер, ваши данные копируются. При этом устройство, оно выглядит как накладка, оно может быть выглядеть как вставка. И скимеры они бывают разными, и они бывают в виде вот а, той самой такой пластиковой штучки, накладочки, которая нужна для банкомата, куда мы карту засовываем. И в том числе они бывают в виде панельной, панели приборов, когда сверху банк, банк, банкоматовской панели накладывают еще одну, мошенническую. И, по сути, что получается? Когда человек приходит, он начинает туда заводить карту, все это сканируется, все данные, и преступники создают дубликат карты и могут пользоваться. Код, пин-код обычно считывается при помощи видеокамеры или же при помощи, которая стоит, или же иногда даже специально люди дежурят и пытаются посмотреть, какой вы код набираете. И именно поэтому очень важно, когда вы подходите к банкомату, прикрывать рукой ваш код и набирать его втайне ото всех, потому что это действительно защищает, это действительно помогает. Как бороться с этим видом мошенничества? Конечно, старайтесь... Ну, во-первых, обычно страдают банкоматы, которые находятся в таких проходимых местах. Там, правда, и сложнее установить этот скиммер, потому что все под видеонаблюдением. Но вместе с тем страдают банкоматы, которые находятся в общедоступных местах. Очень часто бывает... Ведь если это одна организация один банкомат на весь бизнес-центр, то преступники, они просто выслеживают, когда идет получение зарплаты, когда люди подходят и начинают деньги с банковской карты снимать. И они могут подгадать конкретному дню. Поэтому прежде чем пользоваться банкоматом, внимательно осмотрите его на предмет посторонних предметов. Ну, то есть я обычно подхожу и даже начинаю там что-то трясти. Подойду, вот это потрясу, вот здесь вот посмотрю, для того, чтобы избежать мошенников. Ну, самое, на мой взгляд, я, конечно, не сотрудник по технике безопасности банка, но вместе с тем внутри банков я обычно предпочитаю больше снимать, чем в банкоматах, которые находятся на улице. То есть мне кажется, что там все-таки, когда банкомат находится внутри самого банка, там более система защиты лучше работает, и там больше охранником может видно. И если преступникам же нужно подойти к этому банкомату, еще как-то приклеить, и это момент такой очень важный. Значит, что еще? Если... И вот, возвращаясь к ситуации, когда вам, вы, вам выдают вот зарплату, то старайтесь не снимать хотя бы же в этот день в банкомате, который рядом с работой. Лучше, если вам действительно нужны деньги, снимите хотя бы в каком-то другом месте, нейтральном. Потому что, еще раз повторюсь, где высокая проходимость, преступники караулят. Это и вокзалы, и торговые центры, это вот крупные бизнес-центры. Они прямо отслеживают, что происходит и где, и как. Фишинг. Этот способ мошенничества от слова «ловля», да, «рыбная ловля» в переводе с английского, и суть сводится к тому, что вы глотаете наживку, то есть мошенники создают какой-то сайт, например дублируют очень популярные сайты банков, авиакомпаний, интернет-магазинов, все что угодно. И вы, заходя на, такой, на такую вот платформу, на такой сайт, именно вот этот вот лову, сайт-ловушку, начинаете выбирать товары, какие-то услуги оплачивать или что-нибудь. Вы реально можете выбрать там полностью даже билеты и заказать, и а, в момент перевода оплаты вас выкинут на платежную систему, вы введете все данные банковской карты, а, и преступники спишут деньги. А, именно фишинг является такой... А, Основой в, в интернет-мошенничестве, то есть когда вам рассказывают там, сотрудники банков или другие специалисты по финансовой грамотности о том, что, пожалуйста, будьте внимательны, там, используйте, предположим, ну кто-то создает электронные карты специально для того, чтобы... Не, не, всей банковской, не всеми банковскими картами пользоваться, а чисто с электронной карты вводить данные для расчетов интернет-магазинов. У кого-то просто есть одна банковская карта специальная, которая направлена на то, что вот с ней рассчитываться в интернет-магазинах. И, и там никогда не лежит большая сумма, то есть там всегда по чуть-чуть лежит. И то есть, например, нужно купить там РЖД-билеты, перешел на сайт ржд и с этой банковской карты рассчитался, а не с той, которая привязана к основному счету. Тут на самом деле мошенники очень ловкие, и они имитируют не только сайты каких-то магазинов, но они могут имитировать даже сайты банков, и мы зачастую можем ну, повестись на их удочку при входе в личный кабинет и не заметить, тем самым отдав им все, все свои пароли-явки. Как бороться? с таким видом мошенничества? В первую очередь, всегда проверяйте адресную строку того сайта, в который вы бы хотели, планировали попасть. Мошенники не могут повторить слово в слово, буква в букву. Обязательно будет какой-то другой символ, какая-то какая разница будет в написании строки. То есть, например, если у нас Сбербанк, пишется там через кей, да, то там будет си. И наоборот, да, если через си, то там будет кей, сайт Сберпанка. Могут вставить, знаете, там СБСБ какой нибудь и там типа два раза, мол, СБ СБ, SB, и вот вы уже на сайте фишинге. То есть именно сайте ловушки непосредственно. Вот это самый простейший способ. Всегда вбивайте в поисковую строку, не пользуйтесь... Всегда вбивайте поисковую строку прямо по буквам, переписывая с банковской карты название сайта. Вот это такой самый простой способ. Сейчас еще появилась система верификации так называемая. Когда мы с вами заходим в Яндекс или в Google, мы видим и вбиваем, например, в поисковой строке просто там сайт Сбербанка или там сайт какого-то интернет-магазина, то очень часто мы, нам выпадает список разных предложений, и мы можем увидеть такой синенький значок, как галочка в кружочке. А вот это считается элементом верификации, то есть это считается подтвержденный сайт. То есть на это тоже обращайте внимание. Не стоит переходить на сайты, где нет вот такой галочки. Опять же, то есть первый этап. Обязательно перешли только сайты где есть синенький кружочек с галочкой. Я сейчас, возможно, смогу показать, как это выглядит, потому что я на слайде не сделала, но таких кружочков очень много можно увидеть в интернете. Например, Сбербанк. И мы с вами... Вот, возможно, возможно, будет понятно. То есть вот Сбербанк России, и есть синенький кружочек рядом со, со слайдом, с названием банка, и беленькая галочка внутри. То есть переходим на такой сайт, и потом не поленитесь и проверьте, как в поисковой строке написано название. Это тоже как элемент защиты ваших, ваших сбережений. Значит, если такое вообще произошло, обязательно позвоните в банк по номеру телефона, который указан на вашей банковской карте. Не пользуйтесь информацией в данном случае с сайта, потому что вы можете попасть на мошенников. И когда, и когда вы будете созваниваться, вы расскажите все свои действия. Вашу банковскую карту заплакируют, и если получится, то просто платеж остановят. Такое возможно, потому что формально вы считаетесь жертвой мошенников, потому что вы сами еще... То есть здесь момент, смотрите, какой. Если вот когда происходит система фишинга, банки, они по-разному реагируют. Если с вас списали деньги автоматически, то есть вы ввели только данные банковской карты, но вы не вводили проверочный код, вот это вот очень важно. Если вы еще и проверочный код ввели, который вам пришел смс, и вы туда забили, то, скорее всего, вам банк откажет, безусловно, в возврате денег, но вы обязаны сделать все действия, связанные с тем, чтобы заблокировали, приостановили и так далее, и так далее. Почему это происходит? Дело в том, что вот те смс, которые мы с вами получаем, они называются электронной подписью. И этого достаточно для того, чтобы подтвердить действие, которое вы осуществляете. Внимательно читайте смс что там написано, кому вы оплачиваете. То есть вот пришла смс расчет в магазине таком-то. Посмотрите, а действительно вы в этом магазине находитесь? Действительно вы, действительно вы покупаете то, что планировалось? Потому что если это расчет где-то ну, в интернет-магазине, интернет-магазин обязательно напишет о себе. То есть это там РЖД всегда о себе пишет, да, то есть если это оплата там билетов на поезд, то всегда есть информация, что это покупка билетов. Если что-то другое, то имейте в виду, не, не стоит лучше вводить, лучше сразу приостановить действие, отменить операцию, и позвонить в банк по номеру, который указан на банковской карте, и рассказать. Они заблокируют, скорее всего, карту и будут проводить проверку. Если вы не успеете код ввести, то деньги у вас останутся в безопасности. Более того, если вы не вводили, то, скорее всего, банк вам вернет всю сумму, если вдруг деньги все-таки спишутся. Есть ли вот вопросы по этим двум темам? Потому что дальше я перейду к социальной инженерии, а там есть о чем поговорить, чтобы у вас было понимание. Александр, спасибо. Видите, какой вы молодец. А у меня, кстати, этот сайт не, а, не защищено, и это мы называем... А, понятно. Да, по запросу Сбербанка онлайн вход в личный кабинет сейчас в первой строке поиска какая-то почеботика. Вход в личный кабинет. Кабинет Банк Рус, Сбербанк Онлайн. СБ сейчас офисы закрыты. Мои приветствия. Здравствуйте. Нефть по 10, имбирь по 30. Так. Друзья, если вопросов нет по вот фишингу и скимингу, вы мне, пожалуйста, поставьте. Поставьте... Александр, спасибо. Я вот, честно говоря, я вот этих технических моментов, которые вы нам показали, я не знала, честно. Вот по поводу того, чтобы проверить надежность сертификата подключения, что можно это залезть в поисковую строку и вот рядышком нажать... Здорово, это... Ну, спасибо, действительно. Но здесь видите, в чем разница. На этом сайте, на котором вы сейчас присутствуете, вам не надо вводить ни паспортные данные, ни данные банковской карты. Мы с вами просто находимся на портале обучения. А если вы входите в какой-то интернет-магазин или же в какой-то банк, или же в какую-то иную платежную систему, где вам требуется вводить свои данные, вот здесь, да, вот здесь очень важно, чтобы не было так, как показывает Александр. Так, вопросов нет. Хорошо, тогда двигаемся дальше. Перейдем к социальной инженерии. Что это такое? Друзья мои, во-первых, это метод управления действиями человека без использования каких-либо... Так, а подождите, извините, я что-то чат... Сейчас. А, нет, все правильно, извините, я подумала, что я чат отключила, когда переключилась между каналами, испугалась немножко. Значит, это метод управления действиями человека без использования технических средств. Это реально... Остапы-бендеры, да, которые разыгрывают перед вами какое-то театрализованное представление, при котором вы да, отдаете свои деньги или данные, или с информацию с банковской карты, или еще что-нибудь. На сегодняшний момент, в связи с ситуацией, которая сложилась в стране, активно появляется новый способ мошенничества в виде того, что приходят или звонят и рассказывают о том, что вам полагается выплата в связи с указом президента. Друзья мои, все выплаты, которые полагаются в связи с поддержкой населения, они осуществляются не людьми, которые вам позвонят или придут. Они осуществляются через портал «Госуслуг» и э, госорганы, которые ответственны за это. Э, позвоните в пенсионный фонд, напишите туда, выйдите на сайт «Госуслуг». Если у вас есть личный кабинет в пенсионном фонде, отлично. Э, с налоговой то же самое, общение через портал налог.ру. Э, ну и сайт «Госуслуг» – это универсальное место, где можно ну, получить всю информацию. Поэтому обязательно... Если вам нужны какие-то как, какие данные, связанные с льготами, лучше позвоните туда, а, непосредственно там, в пенсионный фонд, а, в, соц, в соцзащиту, отделение соцзащиты по вашему району, а, и уточните. Не нужно верить всем, кто вам позвонит и скажет, вам полагается там три тысячи, пять тысяч рублей, а, вот мы хотели бы прийти и получить, потому что мошенники, они могут действовать по-разному. Кто-то просто выманивает у вас данные банковской карты, чтобы якобы сделать перевод, а по факту украдет все, что там есть. А кто-то даже врывается в квартиру под этим предлогом и выносит все, что есть в квартире. Да? И тут уже, слава богу, жив остался. Поэтому если происходит что-то странное, не ведитесь. Никто у нас не выдает сейчас вот так на руки. И предупредите своих, конечно, старших родственников, потому что они привыкли, что им пенсию Почта России разносит или там отдел пенсионного обеспечения, что надо дом приходят. А, объясните о том, что вот те льготы, которые полагаются, они будут по-другому немножечко выдаваться. Здесь не нужно доверять. И лучше перепроверить. Или если кто-то звонит и предлагает позвоните сами в отделение э, пенсионного фонда того же самого, или еще раз повторю, отделение социальной защиты населения и уточните. А, как вообще вот этот метод работает как таковой? Конечно же, в первую очередь они работают на слабостях человека. Очень активно в свое время развивалось мошенничество в виде э, псевдокредитования. Как это происходило? Вы приходили в магазин, вам говорили о том, что слушай, вот оформи кредит, купи такую-то технику, и мы тут же у тебя ее выкупим несколько раз дороже. И люди оформляли кредит, и мошенники отдавали деньги за технику, и мошенники убегали с деньгами, а на людях, на людях оставался еще и кредит. Звучит, с одной стороны, это очень как бы дико, как можно было поверить, как можно было повестись и так далее. Но, друзья, давайте не будем осуждать, потому что э, такие ситуации э, очень часто хорошо продуманы мошенниками. Это уже когда мы с вами со стороны смотрим и холодной головой рассуждаем, все очень легко. А в процессе люди, бывают очень сложно начинают ориентироваться. Также очень популярны... Так называемые мошеннические схемы, связанные с тем, что в торговых центрах или где-то в магазинах вам предлагают розыгрыш какой-то путевки или еще что-нибудь. Здесь такое относительное мошенничество, но оно все-таки имеет место быть. Дело в том, что зачастую вам предлагают типа проживания в какой-то супергостинице но дорога будет стоить как полноценная путевка в этот отдых. То есть здесь хитрость этой схемы заключается в том, что само предложение является не очень качественным. Поэтому тоже не стоит доверять разным розыгрышам, которые проходят там в торговых центрах. И обязательно выясняйте, потому что вам иногда будут предлагать оплатить такую дорогое перемещение, что вы можете пойти и сами отыскать тур в нормальной тур компании или у хорошего там, порядочного туроператора, или даже самостоятельно подобрать, гораздо выгоднее. Вот этот тоже момент стоит учитывать. А какие еще есть элементы социальной инженерии? А, значит, а, злоумышленники могут у вас вызывать страх, испуг. Любопытство. А могут писать смс-ки, ваша карта заблокирована, срочно перезвоните сюда для разблокировки. А могут а, угрожать тем, что звонить, наверняка все сталкивались, когда звонят, там, здравствуйте, сотрудник такого-то банка, видим нестандартный платеж где-нибудь. Мне звонили раза три, по-моему, и все почему-то платежи были во Владивостоке, я не знаю почему. Видимо, потому что у них видно, что я в городе Санкт-Петербурге, а Владивосток, это, видимо, как-то для них очень далеко, и они вот таким макаром себя ведут. То есть, и вот ваша карта забл... Мы видим там необычный платеж в городе Владивостоке на 11 тысяч рублей. Вы делали этот перевод? Естественно, человек автоматически должен отвечать там, нет, что вы, и, и пугаться. Ну, так как я опытный, так скажем уже, специалист, и я, естественно, всегда реагирую одинаково. Я говорю, ну, чтобы они не звонили больше, кладу трубку зачастую и сразу же блокирую этот номер и обращаюсь в компанию «Мегафон», потому что у меня телефон «Мегафоновский», с предложением заблокировать этот номер по системе. Ну, то есть я говорю о том, что вот с этого номера звонили мошенники, убеждали меня, пытались развести меня на данные банковской карты и банк паспортные данные, поэтому, пожалуйста, заблокируйте. А то, когда вам говорят или сообщают, что что-то произошло с вашими близкими или родными, там ваш муж, ваша жена, ваши дети, ваша дочь, ваш сын, не поленитесь, перезвоните несколько раз, позвоните друзьям, напишите в соцсети, напишите в месседжер. Но не стоит сразу доверять тем звонкам, которые поступают с угрозой или с какими-то переживаниями. Зачастую это как раз и есть то, та схема, на которой они действуют, то есть вызвать страх и испуг. Чем быстрее они его у вас вызовут, тем быстрее вы поведетесь. Для них важно получить ваши данные, ваши паспортные данные, вашу банковскую карту. Очень часто как раз-таки, э, э, ну, на сегодняшний момент, очень часто развивается система, когда мошенники не действуют в одиночку, а действуют уже в сообща, поэтому здесь тоже нужно быть внимательным. Например, вам звонит сотрудник и говорит, с вашей карты происходят какие-то странные вещи вы будете разговаривать там, типа, с сотрудником банка? Вы говорите, да, я буду разговаривать, сейчас я вас переведу на службу безопасности, но вы мне ни в коем случае данные банковской карты не говорите. То есть они тем самым усыпляют бдительность. А вот сотрудник службы безопасности, он вам задаст вопросы проверочные. А сотрудник службы безопасности, собственно, тот, кто будет вас, у вас выманивать эти данные банковской карты а, и а, выманивать ваши паспортные данные. Для чего это нужно? Для того, чтобы на своем там, компьютере, на своем приложении создать вход в личный кабинет а, и получить данные, а, денежные средства, доступ к вашим деньгам, которые там находятся. А, опять же... Везде потребуется код проверочный для того, чтобы войти в ваш личный кабинет, продублировать вход и так далее, чтобы списались деньги. Обязательно смотрите, зачем, ну, что там написано в этой смс, что там указано. Никому не говорите эти коды. Это как раз таки та вещь, та гигиена, которую нужно соблюдать при работе с банковской картой. И если вдруг вас что-то настораживает, вы всегда можете положить трубку. И вы всегда можете позвонить в банк по номеру телефона, который указан на вашей банковской карте. Не который вам сказал мошенник, не который вам указан в смс, а по номеру, который указан в банковской карте. Позвоните и сообщите подробно. Не старайтесь там быстро трубку бросить, потому что бывали схемы, когда мошенники выдавали себя еще и за службы банка, пытались звонить в отношении клиента, от имени клиента в банк и говорили, вот у меня там карта блокируется, у меня там проблемы, и потом бросали трубку. И когда вы перезваниваете, вы спрашиваете, скажите, а мне звонил сотрудник банка? Да, вам звонили, но до вас не могли дозвониться. Но банк-то думает, что это другая схема разыгрывалась. Банк думает о том, что у клиента пошла какая-то проблема. Клиент начал звонить, у клиента сорвался вызов, и сотрудник пытался с ним связаться. А у вас другая правда. У вас правда такая, что вам позвонил якобы сотрудник банка и начал э, утверждать, э, что ваши деньги блокированы, и вот вы звоните с проверкой. Поэтому не стоит э, задавать вот такие вопросы, звонил ли мне, просто расскажите, смотрите, прям банку говорите. Вот ваш дорогой там представитель банка. Скажите, мои действия с моей банковской картой что-то делали? Нет а сотрудник банка мне зачем звонил? Я не обращалась, это мой первый звонок, или не обращался. И дальше уже сотрудник банка вас будет ориентировать, как действовать. То есть этот момент тоже стоит учитывать. Как же все-таки бороться с социальной инженерией? Конечно же, это в первую очередь внимательность. Чем будете вы внимательнее, тем вам проще будет избежать. Что сделать, если все-таки вы стали жертвой? Обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление. Конечно, в правоохранительных органах вас не будут встречать с транспарантом или с радостью, и вероятность раскрытия таких дел невысока. Вместе с тем, ничего не делать – это тоже плохо, потому что так или иначе их все равно находят. Я, не, я понимаю о том, что не все следят за какими-то сводками, связанные с уголовными делами, но вместе с тем... Регулярно правоохранительные органы разоблачают мошеннические компании, ну, вот так скажем, сетки, которые связаны с банковскими картами, социальной инженерии и так далее. И это вызвано именно тем, что неоднократно поступают заявления и жалобы. По крупице, по крупице находится информация, в которой можно отыскать и наказать виновных. Поэтому... Идем в отделение полиции, пишем заявление и рассказываем. Конечно же, блокируем банковскую карту, пишем заявление в банк и пытаемся как-то возместить денежные средства. Опять же, если вы отдали добровольно, если вы указали код, то, к сожалению, банк, скорее всего, вам откажет, и здесь остается только надежда на правоохранительные органы, то, что они отыщут. Факт официального обращения очень важен. Поэтому не отказывайтесь от этого, не поленитесь и сходите, это сделайте. Если же у вас произошло, вот, знаете, так называемое мошенничество в рамках каких-то сделок купли-продажи, например, вы разместили объявление на Авито, и вам звонит потенциальный покупатель и говорит, мне так нравится, я сейчас тебе предоплату внесу, только дай данные банковской карты, и вы автоматически даете эти данные, потому что вы же хотите продать свой товар, а человек готов предоплату внести. А вот здесь тоже нужно быть осторожным, потому что когда у вас спрашивают и паспорт, и данные банковской карты, вы всегда можете нарваться на то, что вас потом будут разводить до получения кода паспортные данные не нужны для того, чтобы перевести предоплату. Если вы хотите, вы можете воспользоваться. У Авито сейчас появилась система доставки, и вы можете сказать на том, что не вопрос. Если вы хотите, вы можете оплатить по системе доставки через Авито. Я приношу товар в пункт, который ближе ко мне, а вы его забираете, который у вас, а деньги, соответственно, я получаю. Поэтому, ну и вообще лучше, если вам говорят о том, что хотят предоплату, а вы почему-то ну, верите, в то, что она нужна, то попробуйте заключить хотя бы договор официальный, попросите все паспортные данные и так далее. И ни в коем случае не давайте проверочные коды. Вообще я всегда говорю о том, что если эта сделка через Авито, пускай приезжают и платят. Не, не вижу никаких проблем. Когда начинается вот этот вот придумывать о том, что, ой, вы знаете, мне нужен ваш товар, но мне нужно, чтобы приехали грузчики, и чтобы они забрали, мне нужно там, подтверждение какое-то, мне нужна какая-то квитанция о доставке, и я бы хотел, чтобы вы дошли до банкомата и ввели там данные о том, что вы получили деньги, не ведитесь, это... чем сложнее схема, тем она опаснее. Это и есть то самое мошенничество, потому что если человек хочет, он просто приезжает, показывает товар, вот товар, вот деньги, все. Это достаточно быстрая оперативная сделка. Как только вас заставляют идти в какой-то банкомат, вас грузят чем-то, не надо, лучше продайте другому. Даже если это настоящий покупатель, то он слишком сложную схему придумал. А, если... а настоящие обычно ее не придумывают, всегда все гораздо проще происходит. А, а, значит, а, помните, что мошенники, они всегда будут очень громкогласными, они всегда будут говорить уверенно, они всегда будут вас вызывать на эмоции, они всегда вас будут, может быть, стыдить, позорить, они будут представляться какими-то, там я не знаю, военными, еще кем-нибудь. А, что, то есть а, они будут говорить о том, что там, я военный врач, зачастую так. Почему? Потому что к военным и к врачам доверия много. А, то есть это типа считается как бы порядочные люди. А, так у нас, по крайней мере, в ощущениях, да, на подсознательном уровне. И поэтому а, формально вас будут а, разводить именно на то, что «да как вы могли подумать, а я...» И, и так далее. Не ведитесь на это. А, знаете, как говорится, дружба-дружба – это бачок в России, здесь то же самое должно действовать. А, вы должны говорить о том, что у меня нет никаких претензий, вы можете быть кем угодно. Хотите, приезжайте, смотрите, я никому ничего не отдам. Не вопрос, я заморожу и так, без денег. Конечно, вы не будете замораживать, вы просто будете ждать, если это настоящий покупатель, то он приедет. Если нет, то тогда и играть свеч не стоило. Ну и, конечно, не отдавайте никому свой паспорт и данные банковской карты. Если произошло что-то с близкими, не стоит паниковать, а стоит всячески искать. Так, в рамках социальной инженерии, есть ли какие-то еще вопросы? Давайте я обновлю чат, если вопросы есть. Так, а мне вчера звонок с номера телефона был, который я проверила по коду Лондон. чтобы это могло быть, ошибка или тоже варианты мошенничества? У меня никогда кого нет в Великобритании. Татьяна, может быть, и варианты мошенничества, потому что системы сейчас можно же настроить так, что как, бы, как будто из других регионов звонят. И мошенники очень часто, вы видите российский номер, что у вас высвечивается, а они находятся в другой стране. Это вообще очень частая практика. Когда дело касается незнакомцев и ваших средств, всегда думать головой. Эмоции нужно сделать быстрее. Родственник попал в аварию, тюрьму, побуждающий не думать, а совершать поступки как можно быстрее. Верный признак манипуляции. Слать таких в органы. Да, эмоции, они не помогают нам, когда мы сталкиваемся с социальной инженерией. Конечно же, не нужно реагировать. Действуйте по правилам. А, правила простые: позвонить в банк, указанное на вашей банковской карте, позвонить вашим близким. А, мне тоже несколько раз такие звонки по поводу платежей решила послушать, стали задавать вопросы, на которые надо бы четко сказать да или нет. Стала отвечать уклончиво. На втором вопросе повесили трубку и больше не звонят. На эмоциях знакомая женщина 30 тысяч рублей дала сын, якобы куда-то там попал. Вот. А еще от интернет-провайдеров на днях звонили после уточняющих вопросов. Сослались на плохо слышно и повесили трубку. Так. Так. Все. Да? А, так, про социальную инженерию, значит, рассказала. Теперь, друзья, перейдем к бесконтактным системам оплаты. Опять же, отключила чат, так что пишите, потом перечитаю, когда вернусь туда. Что это такое? Бесконтактная система оплаты товаров, разработанная американскими системами, это Visa и Mastercard, для ускорения и упрощения процесса без наличной оплаты покупок. Вообще они создавались именно как раз для того, чтобы данные банковской карты оставались у человека в тайне, потому что вы могли перевязать, можете привязать телефон или можете, не доставая банковскую карту из кошелька, приложить, и расчет покупки произойдет. А, значит, у Apple, соответственно, есть Apple Pay, у Samsung Samsung Pay, у Android Android Pay, да, не, не, не очень разнообразно зависит от этого. У России кошелек, система развивается на основании мобильного приложения. И, по крайней мере, раньше с технологией MasterCard сейчас, наверное, по системе мир идет, потому что мы же свою систему создали. Значит, что, что вообще происходит, как там воруются деньги? Ну, во-первых, у каждого банка есть так называемый минимальный платеж. До тысячи рублей обычно не нужно подождать никаким ПИН-кодом. И зачастую могут с этими с терминалами мошенники ходить там по транспорту и по чуть-чуть списывать что полезно знать? Полезно, конечно же, знать вести бюджет, и таким образом вы никогда не потеряете никакие 100 рублей, которые у вас неожиданно почему-то списали с банковской карты. Вы всегда их увидите. Минус 100. А почему? А я не помню. И можно сопоставить, где вы были. А установить непосредственно запрет на то, чтобы у вас списывалось более скольки-то рублей без проверки. То есть просто в систему банковской карты зайти и написать о том, что любая сумма подлежит проверке через пин-код. Ну, или там ограничить там 500 рублями. Есть специальные кошельки, которые блокируют непосредственно вот эту бесконтактную систему, и невозможно ничего сделать. То есть система таких кошельков тоже возможна. Можно такой кошелек найти, и там даже специально написано, что они защищают. Поэтому это, конечно, такая, знаете, система, вроде я, с банковской картой, которой можно рассчитаться без контактов, но при этом мне надо ее достать, потому что через кошелек она не сработает. Как вариант, да, то есть можно использовать. А здесь очень важно понимать, что когда вы пользуетесь именно бесконтактной системой, вы можете сами установить и ограничить платежи по своему банку в течение дня, в течение суток. То есть и как минимум здесь невозможно, знаете, добраться до всех, всех денег сразу же. Потому что, ну, зачастую у всех по умолчанию стоит до тысячи рублей, можно списывать без подтверждение пин-кодом, а все остальное через пин-код. И, соответственно, мошенники тоже могут претендовать только на небольшую сумму. То есть они по факту пытаются с этой вот таким, таким устройством ходить где-то в общественных местах. Ну вот, защитить себя можно как раз-таки или кошельком, или ограничением суммы непосредственно, и, конечно, введением бюджета, потому что так вы сможете увидеть о том, какая сделка где была, и сообщите в банк о том, что эта сделка была неправомерна, что вы ее не осуществляли, что это явное воровство, и как минимум сообщить в правоохранительные органы. Хотя, конечно, я понимаю, что если у вас спишут 100 рублей, то, скорее всего, никто не пойдет тратить свое время, но в банк обязательно сообщите. То есть это такой момент, который стоит использовать. Так, значит, что еще можно рассказать про мошенников? Если здесь, вот давайте, в этой части есть какие-то вопросы в рамках бесконтактной системы, если нет, то переходим к сделкам. Частично уже поговорила про сделки, но сейчас дополню. Можно написать там... Вопросов нет. Можно минус поставить просто в чате. Татьяна, спасибо. Вы у меня сегодня самый благодарный слушатель. Спасибо большое. Так, хорошо, начинаем, значит, дальше. То, что связано с в рамках мошенничества связанного со сделками. Вы знаете, здесь я, наверное, могу объединить и сделки в и сделки в, как таковые в в живом виде, там, это недвижимость, купли-продажи товаров или услуг каких-то, и риски в инвестициях, проверка и предотвращение будет примерно одинаковое. Нужно будет смотреть на финансовую надежность и проверять, так скажем, добросовестность вашего контрагента по критериям надежности. Вместе с тем, с чем мы можем столкнуться? В недвижимости вы можете столкнуться, безусловно, с, если вы хотите купить или сдать квартиру или снять ее, вы можете столкнуться с непорядочными э, контрагентами. Если вы являетесь клиентом, то есть вы хотите купить или снять то по факту вам обязательно нужно проверять недвижимость на чистоту сделки. Когда сделка осуществляется через ипотеку, то обычно эта обязанность берет на себя банк. Но если вы делаете это напрямую, самостоятельно, не поленитесь сходить в БТИ, запросить все банковские все документы, которые нужны по квартире, а также обязательно запросить выписку из единого реестра государственных прав на недвижимость или вы, кадастровая выписка, так называемая. А, почему? Потому что вся информация о квартире, все правовое положение этой квартиры находится именно там. В а залоге она обременена, под арестом или еще что-нибудь. Вы там об этом узнаете, если это действительно правовая форма всего, что происходит. Обязательно смотрите, кто зарегистрирован. То есть не выходите на сделку, если там не снялись люди с регистрационного учета потому что если фактически там есть зарегистрировавшиеся, которых сложно снять с регистрационного учета, то, может быть, поэтому эта квартира так дешево и стоит. Да? Если вы снимаете, то уточните, а кто здесь проживает, попросите эту же форму 8 и форму 9, чтобы понять, кто здесь зарегистрирован, в случае чего вы должны понимать о том, что если вы снимете с кем-то, а, то есть, если это не сама хозяин, хозяин, хозяйка зарегистрирована в этой квартире, которую вам сдают а еще кто-то, то вы должны понимать о том, что в любой момент может этот кто-то прийти и сказать, я здесь тоже буду жить. А вы вроде как деньги платите, да, и, и договориться потом о возврате или о том, что вы такого не планировали и так далее, это будет крайне проблематично. Зачастую в таких ситуациях клиенты, ну вот, собственно, арендаторы и покупатели остаются в, в заложниках, они вынуждены или огромные деньги тратить на юристов, чтобы добиться правоты, или просто теряют, как минимум, ежемесячный платеж, если это Аренда. Самый простой способ, если вы хотите, приобретая недвижимость, ее оцените. Возьмите просто все документы, которые дают в банке для проверки недвижимости, которые запрашивают банки для проверки недвижимости в рамках чистоты сделки. А, ну это чтобы не думать. В любом банке вы можете получить. Скажите, а как вы оцениваете недвижимость? Вот если я сейчас хочу у вас там ипотеку взять, какие я документы по объекту недвижимости должен вам предоставить? Вам выдадут список, вот по этому списку идите и для себя выбирайте, и для себя оценивайте. Но, повторюсь, существенным является в первую очередь проверка перепланировки. Это паспорт ТБТИ, это есть или нет законная или незаконная перепланировка. Второе – это наличие, кто зарегистрирован. Это форма 8 в паспортном столе форма 9. И третье – это, конечно же, обременения, которые есть на объекте недвижимости, которые вы можете взять даже в электронном виде, заказать через Росреестр. Стоит, по-моему, раньше 200 рублей, сейчас, по-моему, до, до 400 подорожало. Госпошлина. И в электронном виде вы сами получаете. Вам нужен только адрес. Вы вбиваете через Госреестр, заказать электронную выписку, оплачиваете, и вам она приходит на электронную почту с портала. Очень удобно, и вы знаете уже, какая ситуация по сделке, по недвижимости, по объекту. Следующий момент, который очень важно учитывать, это и сделки, это связанные сделки с автомобилями, с техникой и с какими-либо услугами. Про путешествия я уже сказала, что очень часто вам пытаются выдать так скажем, какой-то идеальный отпуск за какие-то маленькие деньги. Не ведитесь. Если билеты на Мальдивы стоят, там, 120 тысяч в одну сторону, то, скорее всего, купить их дешевле, это нужно постоянно самому мониторить, <свасшат> самому мониторить в авиа -авиаком авиакомпании. И, конечно же, если это сезон, то, высокие, то низкие цены в сезон – большая редкость проверяйте порядочность вашего туроператора, проверяйте по критериям надежности, не стесняйтесь читать отзывы в интернете и смотреть отзывы других путешественников. Автомобили, да, если мы покупаем технику или автомобили. Опять же, сайты ГИБДД, проверка на штрафы. Сейчас огромное количество есть систем, где можно просмотреть машину, прям полностью ее историю. Не отказывайтесь в этом, потому что ну, дешевле там, заплатить несколько тысяч рублей на полный мониторинг автомобиля или техническое оснащение той или иной бытовой техники, чем потом самому попадать на многочисленный ремонт и просто купить, как говорится, неликвид. Риски в инвестициях. Здесь очень... Как, с чем мы сталкиваемся, когда мы начинаем инвестировать? Конечно же, мы сталкиваемся с непорядочными схемами, которые нам обещают баснословный доход за относительно небольшие наши вложения. Это и финансовые пирамиды, и сверхрисковые инвестиционные инструменты, такие как Форекс, бинарные опционы. Дать в долг под высокий процент – это тоже риск огромный. И здесь вы тоже можете встретиться с мошенниками криптовалюта, лжеброкеры и прочее. Как действовать? В первую очередь вам нужно разбирать компании, которые, с которыми вы планируете отдать деньги, по критериям надежности. По сути, это позволяет вам вывести мошенника на чистую воду. В первую очередь вам нужно задать вопрос, на чем зарабатывают. Если перед вами финансовая пирамида, то вы должны прямо задать вопрос, а в чем доход, куда вкладываются деньги, которые я вкладываю, почему такая доходность получается. Я помню, что была такая финансовая пирамида Кайросы, где обещали людям, платить арендные платежи за их место на компьютере на жестком диске. То есть твоя задача была типа сдать место на жестком диске, якобы для каких-то крупных компаний. Вот они платят аренду, и ты получаешь. А когда мы это начинаем произносить вслух, мы понимаем, что это абсурдность. Все крупные компании, им нафиг не нужны чужие жесткие диски, у них огромные серверы, которые страшно охраняются, потому что это и банковская, и коммерческая тайна, не все остальное, это по сути жизнь организации зачастую крупнейший. Поэтому туда допуск не, не просто получить. А уж тем более они не будут раз, размещать свою информацию на частном компьютере. Но вместе с тем эта пирамида имела, как ни странно, большой успех. Кэшберри, например, знаменитая пирамида финансовая которая выдавала себя как платформа микрофинансовой организации. То есть они говорили о том, что вот дайте нам деньги, мы их передадим нуждающимся предпринимателям, и предприниматели будут платить проценты, и, соответственно, вы будете получать от этого процента тоже доход. Но мы все знаем о том, что никаких переводов никаким предпринимателям не было, лицензий там не было и так далее. Как раз-таки вывести на чистую воду мошенников можно по второму пункту – наличие лицензии, на осуществление привлечения денег от населения. И должно быть, должна быть эта лицензия не на сайте компании самой, а на сайте Центробанка. Не поленитесь и выйдите на сайт cbr.ru cbr <laughs> и там поищите. Любая компания, которая привлекает деньги, у нее там есть лицензия. Будь то банковская структура, страховая компания, будь то брокер. Там есть лицензия. Если там лицензии нет, то перед вами как минимум мошенники. Как максимум негодяи какие-нибудь. Еще хуже, да? Что еще? Обязательно посмотрите на структуру активов, на кредитный рейтинг и на финансовую отчетность, и аудиторское заключение. Что это значит? Если компания существует на рынке давно, она должна уже себя как-то обезопасить, она должна обрасти каким-то капиталом. И если будет друг банкротства, вы будете понимать, за счет чего будет погашаться это банкротство. Будет имущество, которое выставлено на торгей, которое можно будет реализовать и получить возмещение. Кредитные рейтинги, финансовые отчетности, аудиторское заключение. Я понимаю, зачастую вы не сможете их прочитать, Но но если они есть, если их не скрывают, то вы уже можете найти знакомого бухгалтера и юриста и попросить, загляни, пожалуйста, лучше вы заплатите своему знакомому там тысячу рублей за анализ, или сколько он возьмет, чем будете рисковать большими суммами денег. Просто не ленитесь. А если вам говорят, что уже нет ничего, никакого не ни аудиторского заключения, ни кредитных рейтингов, ничего, то это уже должно вас настораживать. Помните, что любая финансовая пирамида, она может создаваться через цепочку. Очень часто они делают ширмы, которыми прикрываются. Вам нужно докопаться до истины. Куда мои деньги уходят? А есть лицензия у этой компании? А на каком основании? А какой договор я заключаю? А что это за договор? А это действительно договор на инвестиционную или на брокерскую деятельность? Именно так мы можем с вами рас, распознать лже-брокеров. Потому что если вы вкладываете деньги якобы в инвестиционную компанию, а там нет никакой лицензии, лицензии об осуществлении брокерской деятельности, то, друзья мои, это мошенники. Однозначно. А если вы подписываете вообще договор, не связанный с инвестициями, а, например, на какие-нибудь консалтинговые услуги, на консультацию или на обучение, Простите, я же отдаю деньги вроде как для инвестиций, почему я прописываю сроки, услуги на обучение? Я, например, когда прихожу к брокеру, заключаю договор, я заключаю договор две штуки, да, это договор о брокерском счете э, и о договор о депозитарном обслуживании. Э, все, все очевидно, все лицензии есть, на сайте Центробанка можно проверить. Поэтому не ведитесь, это очень важный момент. А какие еще могут быть мошеннические схемы, с чем мы можем с вами столкнуться в повседневном жизни? Это, конечно, фальшивые деньги. А, как отличить поддельную и настоящую купюру? У фальшивой монетки очень сильная гладкость. Они прям какие-то на ощупь немножко как глянцевые, такие скользкие. А у настоящей купюры у нее более бархатистная основа. Защитная нить идет у фальшивых сверху цифр номинала, у настоящей защитная нить плотно прошита сквозь полотно купюры, как будто она так туда вживлена, да? Мелкий текст не просматривается на фальшивые купюры. Цвет герба э, города Ярославля, например, не будет меняться на свету. Вообще не только цвет герба не будет меняться на свету, но вот есть э, так называемые маленькие голограммы, они будут все одного цвета, а они должны менять цвет в зависимости от положения вашей купюры. То есть если вы ее разворачиваете, он там серенький, э, приближаете к себе, он там становится сиреневый, фиолетовый, и видно, как меняется оттенок. У фальшивых купюр ничего не меняется. И у настоящей мелкий текст читается, ясно, цвет фиолетовой мишки на свету меняется на коричневый или зеленоватый, и перфорация гладкая, потому что выполняется лазером. У фальшивых монет перфорация, она очень шероховатая, потому что они иголкой ее выполняют, и прям чувствуешь ты эту перфорацию, а так ты не, не прочувствуешь, если это настоящая купюра. Ну и, конечно, водные знаки обязательно проверяем темнее и темнее знаки, чем нужно в фальшивых купюрах, а в настоящих купюрах знаки однотонные. И если вас обманули, что же делать? Ну, уже технически я рассказала, что делать в той или иной ситуации, когда мы говорили про виды мошенничества, а сейчас подведу итог. Обязательно блокировать банковскую карту, если связано с вашими деньгами на банковской карте, и сообщить банку о мошенничестве. Обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление, не стесняться и не бояться этого. Чем больше будет заявлений, тем больше вероятности и выше для правоохранительных органов отыскать тех самых негодяев. Ну и, конечно же, если вы рассчитывались в магазине вдруг фальшивой монетой, не нужно убегать, паниковать или еще что-нибудь. Наоборот, попросите вызвать полицию, объясните, как купюра к вам это попала в руки. Дайте, дайте показания, расскажите об этом. Если, потому что противные действия, они могут быть истолкованы, как будто у вас был умысел. И, и, а умысел, он как раз-таки лишением свободы грозит. И поэтому будьте осторожны, друзья мои. Ну и в завершение, что нельзя делать. Подписывать документы, не прочитав их и не разобравшись в условиях. Если вы инвестируете, вы понимаете о том, что это должны быть договоры на брокерское обслуживание, на обслуживание депозитария, но уж никак не на какие-то консалтинговые услуги, консультационную деятельность или на образование. Ни в коем случае это не должно быть какого-то агентского договора. Это всегда должен быть прямой договор с компанией, которой вы отдаете деньги. Доверять деньги юридическим и физическим лицам, с которыми вы не знакомы, и не проверили их по критериям надежности. Долговые обязательства физического лица можно найти на сайте службы судебных приставов. Вот я привела здесь этот сайт. А на сайте налог.ру можно проверить, проверить риски бизнеса, скачать так называемую выписку из единого реестра юридических лиц и предпринимателей. Это не будет исключать, этого, лишь будет дополнять вашу оценку. Вы посмотрите, когда было создано юридическое лицо, какого числа и так далее. Потому что если вам рассказывают, что да, мы, опытная компания, мы существуем уже там сто лет на рынке, проверьте через EGRU, чтобы знать. Если это опытная инвестиционная компания, которая просит ваши деньги, узнайте. Не вкладывайтесь в рисковые инвестиции. Почему? Потому что как не бывает быстрых и качественных и дешевых товаров, так и не бывает надежных и доходных инвестиций. Как только вам говорят, что это высокий доход, поверьте, это огромный риск потери сбережений. Чем выше доход, тем опаснее сделка. Поэтому во всех финансовых пирамидах, форексах, криптовалютах и все остальное вам обещают баснословные деньги, но это сверхрисковые инструменты. Вы, ну, пирамида – это в принципе запрещено, а все остальное, оно как бы более или менее регламентируется, но все равно и там мы попадаем в руки мошенников. Потому что у форексов могут создаваться... Я так скажем, параллельные платформы, где вы вроде как бы занимаетесь инвестициями, а брокер все контролирует и в нужное время подтасовывает результаты, чтобы вы спустили свой депозит. Бинарные опционы вообще молчу, та же самая упаковка от форекс-брокеров. А криптовалюта – это та система, которая на сегодняшний момент Является спорной, то есть я не отрицаю вообще гениальности системы блокчейн, да, как с, э, система шифрования, но как инвестицию я это не признаю, потому что это сверхрисковый инвестиционный инструмент. И более подробно вы можете об этом прочитать вот в моей книге «Инвестиции без риска». На Литресе она сейчас доступна со скидкой 20% по промокоду финкульт. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите. Если я сейчас обновлю чат и готова на них ответить. Елена, добрый день. Подскажите, пожалуйста, в случае дефолта я потеряю деньги, вложенные в акции и облигации на ИС. Если да, то можно сделать сейчас. Если нет, как выводить? Дефолта чего? чего? Дефолта, ну, смотрите, если мы говорим про дефолт страны, то нет, вы же вложили деньги не в страну, а вы вложили в конкретное юридическое лицо. Это два разных субъекта гражданских правоотношений. Государство – это один субъект, юридические лица – это другой субъект. У вас должны, чтобы вы потеряли деньги с акций и облигаций, у вас должны обанкротиться, то есть ну, быть неплатежеспособными ваши, собственно, эмитенты, те, кто эти акции и облигации выпустил. Если у вас, например, акция «Газпрома», значит, должен обанкротиться «Газпром». Если это акция «Сбербанка», должен обанкротиться «Сбербанк». Напомню, «Сбербанк» существует с конца 19 века. Или сначала. 1816 у него год создания. Я даже вот сейчас засомневалась. С какого года они существуют? То есть они же 1841 Телефон шлепнулся, ладно, потом подниму. То есть здесь, друзья мои, о дефолте как бы страны говорить не приходится, как и о дефолте компании, потому что в первую очередь вы же вкладываете деньги в бизнес, а не в страну. Чтобы говорить о нашей стране, ну, во-первых, смотрите, дефолт – это что? Это когда страна не может рассчитаться по своим обязательствам. У нас такое огромное количество запасов сырьевых, такое количество, ну, как бы, если мы говорим о, вообще о возможности расчетов, у нас очень много активов у страны. И если даже мы не сможем по какому-то обязательству рассчитаться вот, так по щелчку мы сможем рассчитаться в отсрочке потому что а, на сегодня нет той патовой ситуации когда от нас кто-то что-то требует а мы не можем заплатить мы наоборот прощаем многим долги поэтому а, это тоже важный момент оснований для дефолта на сегодняшний момент нет паника есть на рынке а оснований для дефолта нет надеюсь я ответила так статья не понравилось я рада, я рада, очень хорошо. Юля, вы можете написать вот на почту, я вам потом скину еще там дополнительный материал. У меня было выступление, я вам скину ссылку, чтобы вы могли посмотреть. Про вообще что ждать. Елена, как вы относитесь к рекомендации брокера на ближайшие полгода покупать только акции, чтобы заработать? Покупку облигаций отложить. Ну, во-первых, зависит от того, какие акции вам советуют. Во-вторых, от вашей стратегии очень важно как бы исходить, потому что здесь вопрос возраста имеет значение. Сейчас рынок действительно фондовый падает. Покупая акции крупных компаний, мы действительно можем ожидать в дальнейшем, там, через год, два, три, пять, восстановление их и даже заработка. Таким образом вы заработаете больше, потому что сейчас у них стоимость акций ниже, чем она могла бы быть. Это факт. Но есть ли у вас это время для того, чтобы ждать, когда отрастет? Спокойно ли вы сможете относиться к риску, когда будет волатильность? Ну, то есть ни, мы, ни, никто не знает, что дальше будет, а будет ли еще ниже падать, а будет ли еще одно или как? А сколько мы на карантине будем сидеть? А как дальше будут развиваться события? Вот вчера вроде Россия договорилась с Саудовской Аравией, а как, бы как себя поведут Соединенные Штаты, пока непонятно, потому что вопрос весь с нефтянкой связан очень сильно, будет ли... Штаты продолжать поставлять на рынок свою сланцевую нефть и таким образом <coughs> демпингуя наш рынок на нашей нефти обыкновенной. Это и сколько у вас времени, какая, какая у вас терпимость к риску. То есть все это очень важно знать и оценивать. Брокер, конечно, молодец, что это рекомендует, потому что, напоминаю, брокер зарабатывает на ваших сделках. Чем чаще вы покупаете и продаете, тем больше у него доход. Если он вам сейчас рекомендует покупать, а потом будет рекомендовать продавать – то вполне возможно, что он заработает хорошую доходность на этих сделках. Поэтому внимательно посмотрите на свой портфель, оцените, соответствуют ли те инструменты, которые вам рекомендуют покупать к вашей стратегии, и делайте все по плану. Не ведитесь на эмоции, но если отвечать формально на вопрос, выгодно ли сейчас инвестировать, безусловно, да, но только в, плану, в плане, не, э, этот, <coughs> не бездумно, а чтобы было все сбалансировано. Так, а, Юля, все, Юлю, люди, Юлю я вроде успокоила. Советуют акции голубых фишек, возраст пенсионный, в портфеле должно быть 60 облигаций. Вот вы уже знаете про себя. Зой, ну, смотрите, если вы рассчитываете на эти деньги, то, да, здесь риск такой, что вы можете просто не дождаться, ну, в плане эмоционально, не в плане, дай бог вам здоровья, а в плане того, что эмоционально вы ждали о том, что вырастет все там через год, а оно не растет и не растет. Непонятно, как дальше события будут развиваться, непонятно, за сколько времени затянется пандемия и как долго еще экономика будет продолжать э -э падать. Вот это очень важно. И здесь, может быть, если вам хочется острых ощущений, может быть, только какую-то часть вложить, а уж не все, не весь портфель. Хотя, конечно, я не спорю о том, что акции сейчас, если покупать планомерно, то они в дальнейшем, я убеждена, вернутся в свою историческую отметку. Вопрос только когда? Будет ли вы спокойно смотреть на это?